Здравствуйте, друзья, коллеги, партнеры. Для того, чтобы закончилось наше микрозадание, нам надо совсем чуть-чуть, нам надо сделать то, что прописано в этой инструкции, которую нам скинули. И, как всегда, вместе с вами хочу пройти это, этот путь. Я так понял, нас мотивирует выполнением последних этих инструкций еще дополнительные, так сказать. Баунти задачей, которая, в общем, будет оплачена, и регистрация будет оплачена. В общем, будет, так сказать, еще дополнительная финансовая мотивация для того, чтобы нам было интереснее все это сделать. Ну что, начинаем идти по пунктам. Добавиться в чат Dix Telegram. Очень сложная задача. Но мы с ней, уверен, справимся. Заходим. Все, мы на месте. И присоединиться к группе. Не забываем нажать. Отлично, вы видите. Все, мы здесь. Так, дальше. Первый пункт мы выполнили. Второй пункт. Пройти регистрацию на бирже DIX. Тоже сложнейшая задача. Но мы ее вместе с вами одолеем. Вот здесь вот меняем язык. Заходим. Так. У нас были тут какие-то тонкости. Регистрации. Из двух частей. первая из которых должно быть слово ДТБ, и дефис, ваше слово, которое вместе с цифры Например, угу. так, заходим, создайте новый аккаунт, имя аккаунта публичное. Потом дефис, и каждый пишет свое какое-то любимую добавить так сгенерированный пароль сохранить читаем все внимательно ну по поводу записал уже не будем сами себе так сказать врать и запишем, я допустим, в новом документе это сделаю. Так. Сохраняем, так, все внимательно читаем, потому что все очень серьезно. Всё. вот мы здесь да все мы на месте зарегистрировались вот теперь нам надо то что мы прописали то что нам надо было нам приставочка dtb прочник про это мое у каждого должен быть свой ник здесь и теперь возвращаемся сюда в эту форму и заполняем данные наши так наш телеграмм если вы не знаете где это брать тогда я вам покажу вот это вот имя пользователя копировать имя пользователя он копируется вместе с ссылочкой Ну, нам этого не надо и ваше имя аккаунта Ага, у нас уже сбилось Копирочка, вот это вот копируем. Вносим сюда. Если кто-то голосовал с нескольких аккаунтов, то здесь надо их перечислить и будет начислено на один за все проголосованные. Все, кому надо здесь заполняет, кто голосовал одним голосованием, тогда идем дальше. И нажимаем отправить. Ответ записан. Все. Ждем дальнейших указаний. Всего хорошего. Всем успехов.